Всем привет, ребят! На связи снова Виктор Бондолет и добро пожаловать в следующую серию ток-шоу «Профессиональный сетево-маркетинг». Сегодня я хочу затронуть, затронуть один интересный вопрос, который немного взаимосвязан с нашим прошлым видео, где я рассказывал о ребрендинге сетевого маркетинга Я говорил, что нам нужно совсем по-другому относиться к этому бизнесу. Я рассказывал о трех пунктах, которые мы, профессионалы сетевого маркетинга, должны выполнять для того, чтобы поменять мнение об этой индустрии. И в этой теме я хочу затронуть именно ту тему, то есть тот вопрос, который мне задают, когда же пройдет этот переломный момент, когда к нам, к сетевикам, к предпринимателям, к профессионалам сетевого маркетинга начнут относиться немного иначе. Не то, что иначе, а совсем по-другому серьезно да и как бы принимать эту индустрию во всех тех образах, которые она существует на данный момент так вот, ребят повторюсь не нужно стесняться тем, чем вы занимаетесь как зачастую когда вас, ваши друзья, ваше окружение спрашивают чем вы занимаетесь и вы якобы как-то Кривя душой и пытаясь и скользнуть с этой темы, вы говорили, что у меня бизнес на дому, я предприниматель, а я там что-то да как-то делаю. Даже неправильно, если вы говорите, что вы дистрибьютор, потому что сейчас дистрибьюторы это ярлык как распространители. Все, ребят, забудьте это слово. Uh, распространители, дистрибьюторы были в, во времена 91-х годов, когда ходили, распространяли БАДы, Герболайфа, Амвэй uh, и uh, самых таких монстров, динозавров сетевого маркетинга. Uh, и этим же когда-то испортили эту индустрию. Uh, не стесняйтесь, вот uh, смотрите одну такую картинку, когда у вас спрашивают, чем вы занимаетесь, вы говорите, я профессионал, в сетевом бизнесе я профессионал в сетевом маркетинге. Ну, если вы начнете строить э, в этом русле э, свою команду, вы сами начнете позиционироваться себя как профессионал в сетевого маркетинга и смотрите, как будет происходить момент. Э, вот вы рекрутируете, например, свое окружение, вы звоните, список знакомых обрабатываете. И при встрече, когда у вас спрашивают, а чем же вы занимаетесь, вы говорите: Я профессионал сетевого маркетинга. И изначально, возможно, кто-то у виска покрутит, но продолжая строить этот бизнес, несмотря ни на что, вот этот человек, который у виска покрутил, если мы сейчас включимся и начнем вот это позиционировать себя как профессионал сетевого маркетинга, достаточно раз 10 этому человеку услышать от разных лиц, от разных 10 лиц, что кто-то занимается сетевым маркетингом и он является профессионалом в сетевом маркетинге, у него мнение совсем о другом сложится, именно об этой индустрии, тогда произойдет переломная точка в этой индустрии, переломная точка у тех скептиков, у тех э, людей, которые к этому очень плохо относились. Например, вы сказали, что вы профессионал с сетевом маркетингом, потом в вашем окружении, когда вы уже строите команду и у вас общие знакомые появляются, э, они тоже говорят, что не профессионалы в сетевом маркетинге дальше они по интернету смотрят вот если мы сейчас эту волну запустим и э, в комментариях прям под этим видео неважно где вы смотрите на моем ресурсе в социальных сетях на ю напишите что я профессионал сетевого маркетинга и запомните эту фразу и начинайте ее э, употреблять в обиходе постоянно я профессионал сетевого маркетинга и представьте что Человек везде будет натыкаться на эту фразу и тогда произойдет этот переломный момент, когда он начнет задуматься хм, что что-то я упустил, что-то действительно происходит масштабное и что-то я где-то не усмотрел и возможно мне нужно пересмотреть свои взгляды на те либо иные вещи». И вы посмотрите, после того, как вы начнете позиционировать себя как профессионал в сетевом маркетинге, все, окружение ваше начнет реагировать совсем иначе. Не стесняйтесь тем, чем вы занимаетесь. Будьте личностью и будьте профессионалом сетевого маркетинга. Я верю, что вы приняли решение быть профессионалом сетевого маркетинга. Я верю, что вы уже на пути к этому достижению и на дости... к достижению профессионализма. А, опять же, если было для вас это видео полезно, ставим лайк. Неважно, где вы его смотрите, в социальных сетях, на ютубе, на моем ресурсе викторбандолет.com. Пишите в комментариях, что вы профессионал в сетевом и э, даете слово, что э, с этого момента вы начнете применять э, эту фразу и это позиционирование в своей жизни. С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих э, видео-ток-шоу «Профессионалы сетевом маркетинге. Совсем скоро э, я поделюсь с вами с интервью с миллионерами в, этом, в этой прекрасной индустрии сетевого маркетинга. С вами был опять же еще раз Виктор Бондолет и до следующих встреч. Пока-пока.